Очень редко мы снимаем на неделе, постараемся снять сегодня какой-нибудь видосик, влог, всем привет, Александра Владимировна вот такая вот даже умеет быть, гладить, да, собираемся, ждем время, почти 7 часов, ну, надо сейчас быстро-быстро съездить с заказом, потому что ну, сегодня последний день хранения, да, уже до... а? Два раза его продлевали. Магазин почему работает быстро? до восьми. Ну так почему до восьми? До восьми, по-моему. До десяти часов работает фантастика. Фантастика. Магазин? Детский мир до десяти. Думаешь? Уверена. Ага. Странно, почему до восьми? <кх> Я не знаю, почему так подумал, что до восьми. А еще? сегодня... Вторник. Заниматься... <свят> Втурник. <свят> будем заниматься заморозкой. Да? Да. Очень, на самом деле, не хватает ее. Прям моментами. Ну, и мы там не в плане, типа, фрикадельки будем любить, нет, там надо лука, укропа, чеснока, вот чего-то вот такого, что нужно быстро так, шмяк, и все, чтобы не резать, не тереть. Я ради этого даже специально у мамы попросила советскую чеснокодавку, потому что нашу, нашу, нашу очень долго будет делать большой объем, ну, продуктов, чеснок давить, по вот, поэтому. Вот. Все, надо одеваться, и... и вот. И все. А ты что-то как-то затянула. Да, нам боже выйти, конечно, из дома. Одевайтесь. Показаться? Давай. Я, конечно, тут не особо наглаживала, чтобы она окончательно не вот. доглядела. Крутая кофта. Это я нашел, кстати. Да ее уже надо помыть. Почему? Она уже такая, староватая. Тьфу, ты эти... Чего? Она швара ушками покрывается, она уже старенькая. Крутая кофта, значит, я ее себе заберу. Давай, дособировывайся. А все. Все? все. На выход тогда? Да. Блин, хотел... А я хочу брауни с мороженого сегодня. Да. Ну, я не знаю. Но надо брауни. Куда спрятать? Так редко бывает, чтобы я после работы пришел и а вот так вот слег на диван. Такие приятные ощущения эти. Так... Время на видео сделать, Такие не приятные не ощущения эти могу сказать. Запомни их, следующий раз у, у тебя будут не скоро. <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> Сейчас мы как тут ты одна поедешь на автобусе. <связывая> <связывая> я тебе <связывая> сказала <связывая> полчаса назад осталось. <оставаться связывая> так тебе и надо. С максимом я поеду одна. Зову сына, одеваемся и шлепаем. Надо берут деньги. Из-за того, что экран скругленный, у тебя такой нос получается большой, а лицо такое какое-то угоблено. Как у, у, у Дуди. Да, почти. Как же надоело, что на улице так темно. Кататься. Кататься. И хочется светло на улице. Потому что что это так... Ну что? У нас... А с... хочу, что? Лето. Лето, так не ну, то же самое. У нас солнце садится в 4.15. На работе, блин. Да. Все, сейчас едем в фантастику. Нам нужно башан и нужно детский. Тайстики приехали. Что это такое? Ашан? Да. Сейчас нам надо купить штуки всяких разных. Да, мы можем телегу лететь? Это прям такая самостоятельная, вся смотря. Да. да. Ну вот. Давай. Не, да. Я тоже хочу поводить, мне а надо упереться. Да. Иди сюда. Так, Нас пойдем? Максим Алексеевичу стул в дороге. И вот взял только-только, прям Просто сел вы... и сразу... Сел, так как сел в машину, сразу вырубился. Просто драйв никогда не пробовал. Доровао. Но я такое больше пить не буду. Последний раз, когда мы здесь были, последний раз купили мы здесь энергетики. На следующий день я проснулся, прыща здесь. И так не очень хорошо, но и еще хуже стало, короче, чай. Нам надо сейчас вот в этот отдел купить-купить. Много-много зелени штук, чтобы сделать заморозку. Нам немного надо. Нам нужно только лук репчатый, на, лук надо, обычный, да. укроп и чеснок. И все. Бери две. Это надо делать вето, потому что да, цены не 600 рублей за упаковку. <соркнут> а кажется, можно сколько укропа? Ну, кажется, три. Две. Я, две. На, я смотрю, вот эту часть обрежешь, Их как раз можно и в суп, и в пельмени, и везде. Давай две. Ну, хочешь три, дай три. И, и, и. И, и, и, и, и, Обычные Чеснок. Вот чего-чего, вот этого нам надо очень много, потому что мы вот этим прям хорошо пользуемся. Я сейчас буду выискивать. Есть такие упакованные, но они уже проросшие. Это себе. такие. Сейчас выбираем вот из этого ну, самое лучшее. Ну да, он, он, он там практически все равно. Ну, Нет, чеснок. он внутри проросший, внутри приходится киснуть, либо внутри желтый тоже все срезается, все в Сколько, боже, брать? Полкило. Сколько вот, на вид на вид кажется, Нормально. Ты же понимаешь, да, то, что нам тоже. Мы тоже так же будем в, в, в эти вашановские, ой, вашановские. Меговские вот эти, киевские. Киевские пакеты, а укроп э, и лук контейнер. Не, лук можно тоже в пакету, а укроп объявлять в, в потому что он в пакете очень сильно прижимается. Не вот, его можно там прям воздушным таким сыпать с контейнера пальцем покажем. Кого там потерял? Что с руками? Это работа называется. Не смотрим на мои пальцы. Короче, как всегда, каждый раз приезжаем, то все время очень-очень выгодная цена на колбасу. 18 рублей. Ну, конечно, там, говорю, мало. Там 9 калечат тоненьких тоненьких опыт народу в этом отделе, но мы с крючищем хотя он у нас есть дома. И все хорошо. сейчас врежешься к не нибудь Давай, давай, давай. давай. Вот. А ну. Что я видел? Грудинку? Ну вот я просто смотрю вообще какие цены. 70 килограмм, типа. Да. Тормая, тормая. Тормая. Э -э -э. Вот так же он у меня катался в окее. И уронил шампанское. И уронил шампанское, разбил. Перед новым ну, вот, годом, в да. 31-й Я ему сказала держаться крепко. Но он упал, потому что, наверное, корзилку не держали, вот эту тележку. Э -э -э. Ну, в этот раз на свет ничего стеклянуло, так что не Нужно беда. Нужен майонез. Нужен майонез, нужен молоко. Ему некие бутылки, вот. Майонез есть. Это, это как раз на, на раз, типа на три стакана, на наши, на наши вот эти вот больших-больших стаканы. Сколько разновидностей много! Да, только я не вижу, что-то больше литра. Ну не за 227 рублей, именно нифига. Это было слишком хорошее молоко. Ультрапастеризованное мы покупаем. Папа, О. О, Вот, это уже другое дело. Вот, бери эггерское. Это вот за вообще за сто А здесь, здесь больше 10 литров 7 Надо да. сало выйду, пойду Пойдем, Не по месту, мы, мы Да, не Вон, пихай. Все, катаю тебя дальше. Можешь со сливками, да, какой? Я, я попу, бы я капу я капучино как-то сделал. Сейчас наверху попьем. Уйдь, да? Сняли шапочки. Какой? Мы, мы на каком? Господи, наверное, сюда, не знаю, Колхозница. Мы на первом сейчас, это натрите, нажмите. Да. Смотри, сняли Нам на самое на Да. Нали на хвостике. Да. Ты проснулся, смотри. Там, вот. Мне очень не нравится пиццерио э, лифт. Он какой-то очень Запекать. быстрый. Да? Третий этаж. Так нам уже не сюда, ты что меня пугаешь? в детский мир. Ага, -а -а. я что-то что попутал. А -а -а. Я а -а -а. взбалделся. Короче, надо забрать два mm -hmm. Но ну, мы покажем, чем там это. Mm -hmm. это. Да? Красиво mm -hmm. с парамеркой Максимилиной. Я на самом деле даже... А? Хотя бургер размеров вообще видишь? Нормально прям. Хоть я и поел дома, сейчас буду впихивать, значит, не впихуем. Не хочешь? эту кофе за 20 рублей. Сколько? 29 рублей кофе Я поэтому мы взяли пирожок за рубль. Какая крема? Ты что, это ты на развернутом виде оставил, ты закрыт. Максим, ты сейчас соус прольешь. Понятно. Знаешь, что мне нравится? То, что места много, мы сейчас сможем прям разложить. Оставь, пожалуйста, Максим. Поможешь мне? Час. Распределить кому-то что подать его. Мне кажется, вот второй бургер при заказе такого лишнего. Я не думал, что он такой большой. Я бы вернула. Попробуй сейчас. Я бы вернула. Ты бы сказала, поменяйте, пожалуйста, и ту, и ту. Она не соленая. Вообще. Не? Вот это прям вообще нет. Ну прям, извините, тут одна большая, одна средняя. Это много картошек. пальцы не показывают? Поменяли, нет? Серьезно? Нам просто дали соль? Я попросил соль. В смысле соль попросил? Я попросил соль. Ты не стал просить соленую картошку поменять? Или что, я не поняла? Нет. Такой у нас первый раз. Дайте Она как-то правда не соленая вообще. Дайте попробую. Тогда снимай. Всегда ешь соленый, просто в этот раз почему-то тут солили. Детям полкила весь Почему ты решил, что полкила? Тяжелый. Там прям помидорина, там прям сыр. Если что, Леша Big Special. Ну, видимо, он прям... Детям сейчас... тяжелый. Ну, ты его сейчас оценишь? На вкус и скажешь. Вкусно ли это самый бургер, который есть вкусный сейчас или нет? Подписчики, я люблю. Погнали. Это ломба. Это денег, вот, вот а бумага, а бумага это деньги. Благо, рада говорю, вот. Все, кушаем. Что ты сказала по поводу бургера? Много. Я могу в следующий раз убирать аккуратно с коврка. Прям из него течет. Мы покушали, Ряди. перекушали, прям я бы даже сказала. Так что все, сейчас греем машину, едем домой и будем показывать, что у нас купилось. А время уже девятый час. Вот, кошмар какой. Ой, я и так наелся. У меня рука трясется от а холода. Все. Так что кадр будет дерганный очень холодно. Земно. Да. Уже ночью. Подожди. Рука трясется. Битые пиксели. Мы обсуждаем, какая красивая надпись. Но на камера, конечно, не передаст. Вот нам вообще скучно, да. Два пикселя не работают. Смотри Ста на стоим, Т. И, стоим и пялимся, где, где пиксели не работают. Он на букве Т. Ставим как колхозники, и смотрим. Почему как? А, так? мы Максиму рассказали, сидели, пальцем тыкаем такие на фэдкорте. Да, мы здесь работали, Максим. Как он сказал? Пока фотку не покажется, не поверю. Не-не-не, он типа, что-то, пока не докажете, не поверю. Вот. Угу. такой, типа, что вы врете? Угу. Когда нет, работали. Фотографию показываете. Я говорю, хочешь бабушку спросили, да, она тоже может типа это не сказать. Иди к себе в комнату. Иди и себе в Иди к себе в комнату. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Мы не хотим сегодня заниматься нарезкой. Не, мы сегодня просто не успеем. Затай на работу. Время полдесятого. Иди к себе. Раз... На нарезкой заниматься часа два, наверное, я думаю. Но мы оденемся в то же самое, и вы ничего не почувствуете. А сейчас это... я хочу распаковать все, что нам пришло. Да даже я не видел, да. что там Как, как ты не это. видел? Ну так, так Мелька, давай Это, это что вообще ну, за хвост здесь лежит? Убирай тут так. так Это пазлы Так давно не видели, целых два часа Это пазлы Я думала, что я заказала все пазлы По 500 элементов, а оказывается Они по 1000 элементов Красота, а вот что, эту офигеешь собирать. Ну, вообще, вот это прикольно собирать. Ее легко собирать. Но очень прям классно ее собирать, да. Поэтому здесь есть еще вот такая. Меня смутили очень маленькие коробочки. У нас наши на сколько? На полторы тысячи. И там коробина вот такая вот, а тут вот такие. Вот. Ну, и я вообще про это, я вообще не помню, почему я взяла. Но это самое сложное. Вот это, да, отдельно собирать. Классно, вот. Но я решила, что вот надо вот. Зачем? Мне кажется, не так сложно, как однотонное небо, которое мы собирали Почему? на нашей картине. Зеленое тоже будет сложно собирать. Да. Это не нам, Максим, это вообще подарок пойдет. И так как там были какие-то скидочки, я что-то лазила, я на ну, заказывала. Ну там немножко на самом деле. Это просто обычный снуп. Я даже не знаю. Пойдет ли он мне, или он пойдет Максиму скорее всего, хотел забрать себе Ты будешь делать Это просто обычный снуд Взяла, потому что стоил 120 рублей Но он прям нормальный, он прям хороший Я типа. не понимаю, у них ничего. нет. Нет, в плане то, что он нормальный, вязаный, ничего там типа не синтетика Он прям нормальный, не знаю, не вижу стало. ты уже все остальное видел Это LongTeen Если не ошибаюсь, оп, оп, оп, оп. Мне понравилось из-за того, что рукава другие вот этого вот часть mm -hmm. то что она не такая, как вот здесь Я уже все ему брала на размер больше в надежде на то, что этот лету, к весне ему как раз будет хорошо Плюс. В последнее время мы пытаемся брать ему шмотки на размер побольше, чтобы он был немножечко мешочком. Вот. 75 лет носит 122 размер. Вот у него сейчас 116 ему впритык уже. На тебе почти как раз. Ну конечно, вообще прям. Ну типа, если прям сильно постараться, можно натянуть. Вот досюда, да. Вот, и короче он сейчас носит 116 в 5 лет, а я уже начала брать 122. Хотя написано, что это размер на 6-7. Мне не столько понравился рисунок, сколько в фасон этой кофте на модели на сайте, поэтому я решила, что А надо. Я не знаю, чем... Какие вещи большие, непривычные. Вот, мне очень понравилось, что как-то она просто на модели сидела прикольно, и я такая... Надо. джемпер для мальчика. Хотя на модели было и на девочке тоже. Да. Ну, там просто лисичка. Сейчас померим, посмотрим, как будет максимум. Но сейчас ему есть в чем ходить, а вот весной нет. И все вот это вот было вот ради вот этого вот. Это красивый, надеюсь, комбинезон с ночосиком чуть-чуть. В основном нормальный детский. Это даже не детский, просто комбинезон на взрослого стоит. Около 6-7 тысяч на ребенка в районе 2-3 можно найти. Если это не тонкий вообще, просто без подкладки, вот, как вот лонгслив, такой можно дешевле. А он был на скидках за 1200, плюс у меня были чуть-чуть бонусов, бонусов 150. И там еще была скидка в корзину 15%, и, короче, у мне обошелся 800 рублей. Где-то там 780. Посмотри, трогай, трогай. Прикольно. То есть его прям я вообще ничего хотела. Вот когда мы поедем в зоопарк на Рождение, чтобы он пошел в нем, мне нравится. Угу. Вот. Это тоже 122 двадцать раз. Прикольно. Он такой мягкий крессик, такой милый. Но я надеюсь, что ему хватит хотя бы на год. Его. Ну, я думаю, что с таким ростом-то, да? То есть он почти с меня должен быть. Прикольный. Угу. Прикольный. Поэтому сейчас будет пример как Да он большой же. Ну, он ему должен висеть хотя бы сантиметра на 4, чтобы к весне он был. Вот мы сюда приехали жить полгода назад. Максюха был вот тут, мы замерялись неделю назад, он был вот здесь. За полгода он вырос примерно на 3-4 сантиметра. Поэтому я и брала размер больше, чтобы к весне он ему был прямо, типа, чуть-чуть висит. Чтобы он не был, знаешь, вот эту вот обливку, штаны вот так вот. Да-да. Вот. Короче, вот это вот весь заказ мне обошелся меньше, чем за рублей. Без пас, именно шматки. Что-то там 1800. За две кофты и комбинезоны и сунут. Вот. Сейчас активно мониторю скидки и в детской мире, скорее всего, для что-нибудь еще. Как не хочу. Да стой! То всего три вещички, садись. Через месяца два-три, считай, то есть рукавами на нем так висеть не будут и ей думать, что ему будет хорошо. Но на модели он смотрелся покрасивше, конечно. Да, особенно на его лицо посмотрите. Улыбнись. Ну как тебе, чё? Ну вообще типа сама кофта. И понятно, что она ему сейчас большая, у нее не будет сейчас подлезть. Иди сюда. Ну нормально. Мне кажется, весной вообще прям все классно будет хорошо. Что еще купить две-три кофты какие-нибудь, две-три футболки. Ну давай, еще последняя вещичка осталась. И самое главное, ради чего все? Это начиналось, Максим. Ты посмотришь, что это. Самая вкусненькая. Самый некрасивый. Самый некрасивый? Я говорю, самый красивый. Красивый? Самый. Потрогай. Какой? И я, не Садись. Ну нет, на меня. Вот, будет у тебя новый комбинезон. Ну да, он как раз будет. А капюшон есть. И капюшон есть, как ты любишься. Стой, стой, стой. стой, стой. Ай, Нельзя... ай, ай, ну там бирка, конечно, вдруг. Поэтому ай, давай не будем капюшон ай. надевать. Стой. Иди, отходи туда. Может, надо на 128 поменять. Может? Встань, <смех> пожалуйста. Ну да, наверное, хорошо. Иди сами совсем, в принципе, посмотри. Она мне нравится. Поэтому. А, ну давай сразу покажем, что баша не купили. Так, что у нас вышло? Раз... Давай. Это 300 грамм зеленого лука. Укропа. Пять пачек? Не знаю. Чуть... <смех> Очень <оторвал косяк смех> <в двери. смех> я оторал косяк двери. Здесь 300 грамм укропа. 300 лука, 300 укропа. Далее. Пол килограмма чеснока. Чеснок мы любим, как это видно. Вот по этому пакетику. Комбатка за 18 рублей. Это просто Леша, вот тут съест на выходных ее. Почему, Леша? Это Саша купила? Саша Я тебе есть. зла, я такую не люблю. Это прям, которая копченая. Да, да, да. <смех> Насчет. Дальше заморозить. Три огромные луковицы красного. Три огромные луковицы обычного лука. И три луковицы серебристого лука. Я не знаю, почему он серебристый. Мы такой вообще, наверное, брали пару раз. Вот. Ну и все там просто молоко и Поэтому Отправляемся в завтра Да Это все завтра будет у нас резаться Шинковаться на бёрнере да. На терочке, на всем остальном По красивым пакетикам укладывается И складывается в бену. Переключаем в завтра Нет Вот сюда В камеру переключаем в завтра Наклани пониже Классный переход будет в следующий день. Мы, мы подготовили все. Да. Во-первых, мы пришли с работы, мы поели, мы отдохнули, даже стол в кухне вытащили. Да, вот такая гора у нас все, все. Покажем, во что будем Я хотела достать вообще изнутри этой пачки. Очень воды надолго воды хватает. Я ее берегу, потому что мы ей пользовались два раза, поэтому ей надолго хватает. Короче, укроп мы обычно морозим в маленькие контейнеры вот такие. Я не знаю, сколько здесь. Здесь продолговатые в наборе, есть вот такие маленькие, мы обычно морозим в такие, а лук, другой лук и чеснок морозим в пакеты, у нас самые простецкие, они есть разных размеров, это самые маленькие, по-моему, которые есть, здесь есть на 1 литр и на 0,4 литра, это сейчас. запрещеночка, кстати, ну, купить уже все можно везде, это маленькие пакетики, а это большие пакетики, вот, мы сейчас будем их набивать, я чистить, я mm -hmm. хочу начать с чеснока. Ты так Можно? говоришь? Ты, так, так говоришь? Набивать. Да. Да-да-да. Вот. Лук пойдет на Бернере, а чеснок пойдет на чесноке, да, Мы специально у мамы попросили, ну, принести нам советскую чеснокодавку. Да, то что на наши замучившие. Да -да -да. Мы все искали себе типа такое, такое, вот вот, такой такой такой. Они все пластмассовые. Финдеперстую. И не смогли найти. 2 рубля 20 копеек. Прям выгравировано. Ты посмотри. Да. И там Не, уже... мы одну нашли, Кремль только она дорогая какая-то была. Кремль. Ух ты! 600 рублей. Я думаю, на самом деле можно на авито, мне кажется, найти и рублей за 150. Так и сделаем, мне кажется, скорее всего. Все, а сейчас начинаем. Я хочу. Давай начнем с чеснока, пожалуйста. Да. А знаешь, вот это что такое? Это опилки. Опилки. Знаешь, откуда? Да. Надо стол, выдвижной ящик на кухне сделать. Прямо вот руки не дойдут. А мы дойдем. Хочу с хочу, хочу доводчиками купить ящики, чтобы открывались. И такие типа до конца, оп, закрывались. Купим, сделаем, Погнали чистим. Предлагаю поставить на тен лапс, потому что это будет долго. Да, это будет долго, внутренно. А для вас это будет прям как одно мгновение. Ну не мгновение, секунд 10. Да, ну конечно. Мы как бы чистим минут 30, наверное. Погнали. Последняя чесночиненка. Это было очень долго, очень Сколько это было по времени? По таймлапсу? Нет, по... А я не знаю, я не засекала. Часа полтора надо? Ну не, Получилось. Вот такая бодья. Фу. Фу, какая работа Вот обжорки. Тут обжорки. Тут и вот тут. Очень много. А теперь надо все это сейчас надавить вот сюда. Я думаю, получится, наверное, половина ее. Сашка режет. Вернее, давит-давит чеснок. Я буду резать лук. Сначала почищу его, разрежу пополам, а потом отсюда бернере. Отдельно, только ты не да. мешай луковицу. Я хочу смешать. Не У надо. нас будет микс. Не надо. Вот. Это сейчас будет приятно, потому что это будет быстро. Вот так сейчас будет. Сейчас да. все потечет. Ну, все. Только смотри, да. смотри, смотри, смотри, смотри. Я получается. выкидываю вот это вот это. Ну, uh -huh. uh -huh. еще чуть-чуть. <смех> Тяжело давиться. Ну, я тебе предложил, ты не захотел. Может, сейчас плакать буду от лука, я не, не смогу все на тереть нормально. Ну, видишь, что происходит? Uh -huh. Давай-давай. Я немножечко пот Алиса, потик. Я совсем чуть-чуть потик. Ой, дерзкий лук в этот раз. Прям хорошо. Алиса, продолжай. Ой. У тебя, походу, видимо, это надолго, да? Мне просто очень тяжело, поэтому я жду, когда ты освободишь доску с луком. Я начну делать дизель, а ты приступишь к чесноку, потому что мне просто очень тяжело давить. А я тебе предлагал. Я над луком плакать буду. Ага. Самое тяжелое идет тебе. Ну и сколько уже. Угу. Чуть-чуть-чуть говорю. А я сейчас пойду. Мне надо пакетик. Несколько, да, пакетиков? Я думаю, что два. Больших. Это какие? Это один уже достал. Да. И вот еще один такой вот же. Вот этот? Нет. Вот этот? Да. Два. Еще один. Ты издеваешься? даже переспрашивается. случилось? Отвратительно. <смех> Я как делаю? Я беру вот так разравниваю, смотрю много или нет, если а что еще досыпать. Чтобы много не было в пачке, ну, то есть, чтобы он не толстый был, а лежал ровным пластом. Кстати, да, привыкла, все нормально, уже не плачу. аккуратно аккурат. mm -hmm. все прекрасно один пакет готов Эх, так, аккуратно будем друг на дружку складывать чтобы все не попортилось кто mm -hmm. прекрасно где-то примерно по два с половиной пакета каждого лука будет. Mm. Ты можешь идти. Я сейчас показываю, свихну чеснок, потому что я переживаю, что он начнет заветривать. Mm. Я его в маленькие буду пакетики делать. Когда-то, когда очень давно я делала, на тушь потекла, да, все? Ну, чуть-чуть, да. Я сейчас, когда делала последний раз чеснок, мне высказали, что это очень сложно, что его нужно будет потом разморозить, чтобы положить куда-то. Он когда заморожен, он очень хрупкий. Ты берешь, прям так пакетно отламываешь, но отламывается тот кусок, который тебе нужен. Тушь прям ты размазала хорошо по лицу. Ой. Пошел я в маленький пакетик засовывать лук, потом резать следующий лук, резать его, рассовывать следующий лук и еще один лук. Когда мы закончим с чесноковым луком, мы покажемся. Да. Ты пошла ну Хочу есть его. Чеснок? Ты попробуй. А дальше не вкусно? надо попробовать. Ну, давай. А -а -а. <ролк incremental каляне> тише, тише, тише, тише. Оценил? Бананом заешь. Давай. <с> Бананом заешь. Или он яблоко. Яблоко поставил. Ты что ешь яблоко? Оно помыта? Мам, оно помытое? Кто? Яблоко. Да. Я вытерла. Сейчас у нас как раз вверх-низу А У него зубов снизу нет, знаешь, как он кусает? А, у него верхние шатаются, Это... шатается. Поэтому... Составит. оставят. Ты можешь порезать? А знаешь, почему яблоко ешь? чеснок поедет. Вкусный улов чеснока. Зачем просто на головку чеснок? Я могу попробовать, он слишком морсый Я пока очень бегаю Понятно? Можешь покажу, как красиво разравнивается чеснок? Уж так же, как и лук? Нет, он прям мнется в кашицу угу. Давай, показывай и это Я пошел Видишь, он прям кашей угу. получается Тихо, еще один нюхач пришел. И, короче, если его не делать очень толстым слоем, то, в принципе, он прям хорошо ломается. Просто толстым я не пробовала. Я думаю, конечно, и толстым ломается. Ну, вот так вот. Берешь, накидываешь. <соцентрология> <соцентрология> и? Угу. и получается такие вот пласточки Пакеты, если что, одноразовые, их мыть не надо потом. Хотя многие, мне кажется, могут, ну и пользуются ими как и многоразовыми, но мне было бы вымывать. Запах чеснока потом отсюда фиг вымоешь. Ага. Вот еще... это... вот. Получается примерно такой толщины. Сейчас я еще сюда добавлю. Прекрасно, когда замораживается, ты просто такой кусочек чик, из пакетика достаешь. Да. Удобно. Да. Вот этим вот не надо заниматься. Глаза, главное, широко не раскрывать, а то щипать будете. Так же, как от лука, причем реально, чеснока тоже щиплешь. А вот с трех больших луковиц получилось два больших, один маленький пакет. И я тут начала второй пакет вот чеснокалярки. Максим там пытается есть яблоко своими отсутствующими зубами. Ну, Леш, конечно, побыстрее процесс идет. Мне вот это вот сдавливание именно, мне очень тяжело. Mm -hmm. Чуда. Да. Чуда. Да. Побыстрее. А я пошла мыть зеленую. Mm -hmm. Ух ты ж. Короче, надавил я чеснока. Сашка тем временем. Нарезала пакетик лука зеленого, и продолжает этим заниматься, и осталось еще чуть-чуть, ну как чуть-чуть, целая пачка, вот. У нас получилось 4 целых пакета чеснока, прекрасно, Ну будет 4,5, с половиной, вот это целый не наберется? Да, осталось еще укроп, он там лежит целый, и две. ну вот быстро трешь, и укроп быстрый, это тут я тоже хожу, плачу каждые 2 минуты. Угу. Ты что слышишь? Ну ты все, уснул уже. Глаза это, сдолбались чуть чуть Вот ну, видишь, сколько осталось. Покажу. Готов? Готов? Готов? Угу. Ну, там прям полосты. Угу, Ладно. Хорошо. Продолжаем. Время десять. Мы где-то за два с половиной часа все сделали. Все, ну, больше да. ничего не осталось, вот только тебе луковицу до да, этого, вот, и мне вот укроп и все. Быстрее уже надоело. <свят> <свят> У меня сильные черные глаза. Не, не после все. плакания вот этого вот. Два часа примерно. Два с половиной. Два с половиной часа. А сколько счастья, это потом в дальнейшем это все. Короче, получилось четыре данки. Укроп. Два маленьких пакетика. Четыре больших. Один большой, один маленький. Такого лука. Прям дышать невозможно. Да, вообще И пять пакетов этого чеснока. Слишком концентрированное все. А сейчас мы это прячем в морозилку. Будем радоваться, что у нас есть много всего. Посмотрим, насколько нам хватит. Спокойной ночи. Всем пока-пока. Смотреть кино. Много лука. Мне так нравится. Все, короче, Знаешь что, мы что, поняла? Мы морковь забыли купить. Мы хотели натереть, заморозить морковь. Можно еще перца, можно ну, еще много можно штук да. натереть. Но уже сегодня нет. Нет. Нет. Пока-пока. <связь> Все, давайте.